Приступим к нашей теме сегодняшнего общения. Это мама. Мама в ресурсе, мама с раскрытым потенциалом, мама активная. А вот скажите, можно я задам первый вопрос? А скажите, вот вы вообще в детстве как-то думали о том, что вы будете мамой, что вы выйдете замуж? как Вот эти вот, начните с детских своих представлений об этом вопросе. Что у вас было в детстве по поводу мамы, по поводу женщины и как это дальше, во что это, как это трансформировалось в жизни? Вы знаете, я росла в большой семье, у нас было шестеро детей у мамы с папой. Да, и, шестеро детей? Это, бы... это да. большая часть. Да. Вот интересно да. тоже об этом тоже сказать, как что значит воспитание в большедетной семье? Как как оно отличается от других? Вот на своем опыте тоже немножко потом скажете, хорошо? Mm -hmm. Благодарю. Да, конечно. И э, я была средним ребенком, и поэтому я всегда росла в веселой семье, где э, дети никогда не скучали, они были друг ну, друг другом занимались, вместе играли, вместе гуляли. И на самом деле, ну, в этом смысле это была такая привычка не быть одному и, ну, делить какие-то эмоции друг с другом, вот. Но, конечно, в то время не было, к сожалению, ваших книг, и поэтому маме было достаточно сложно. Вот, она работала постоянно, они с папой вместе старались, да, там, прокормить, насадить, и э, поэтому редко, наверное, я видела ее очень счастливой, хотя мне бы этого очень хотелось. Э, но в целом я не скажу, что она как-то там подчеркивала, что ей было сложно, но просто, э, наверное, сейчас я понимаю, что она тогда все свое время, всю свою энергию отдавала нам и э, ну, и, соответственно, наверное, это очень сильно отразилось, в том числе там, на ее здоровье, на ее сейчас э, внутреннем состоянии. Но, тем не менее, для меня это был большой невероятный опыт. Я бесконечно благодарна своим родителям за то, что они в нас вложили, э, за то, с какими ценностями они нас вырастили. Да? И э, для меня это был большой опыт такого, не знаю, взаимодействие э, и э, с другими людьми, понимание того, что я не одна пришла в эту жизнь, у меня есть еще э, близкие, родные души. Вот. И, э, но я скажу, что я к этим мыслям пришла не сразу, и во многом благодаря вашим книгам, конечно, я, как многие, проходила период того, что я э, была э, обижена на родителей, что они не дали мне пример э, э, хороших, любящих отношений в паре. Да? И мне казалось, что это так сильно влияет на мою жизнь. И вот только когда я познакомилась с вашей литературой я и пошла к вам на марафон, то я только тогда в полноте, в всей, во всей мере смогла взять ответственность за свою жизнь, принять, что я автор своей жизни и что увидеть то лучшее, что было в моем детстве, а его было очень много. И ну, это действительно был большой опыт. Вот. А, но из-за того, что вот были какие-то моменты того, что я отрицала это все, то у меня, конечно, а, я помню такой момент, что я в подростковости говорила, что я никогда не выйду замуж, и что я а, рожу максимум одного ребенка. Вот. Сейчас у меня уже двое чудесных сыновей. Вот. Но я скажу сразу, я только в начале пути, и у меня большие планы пройти, ну, не побоюсь этого слова, все ваши онлайн-курсы, и очень хочу поучаствовать в живых мероприятиях. Вот. И на самом деле, даже несмотря на то, что я познакомилась с вашим творчеством меньше года назад, у меня произошли уже, ну, как минимум в мировоззрении у меня произошли огромные перемены, и это сейчас каждый день влияет на мою жизнь. И это чудесно. А, поэтому, ну, в детстве я и в подростковости, даже там еще лет пять назад, я искренне считала, что, к сожалению, у меня нет позитивного примера отношений, материнства. Хотя на самом деле мама была тем человеком который нам никогда не жаловался она конечно не выглядела да там отдохнувшей супер счастливой но она никогда нам не жаловалась никогда не перекладывала на нас ответственность да, за то что происходит в ее жизни и она старалась радовать нас старалась она научилась шить для того чтобы да там одевать нас и мы очень красиво нас одевала у меня всегда были Самое красивое во дворе, даже, даже верхняя одежда была самая красивая, самая яркая. И э, она, в общем, в целом, она сохраняла позитив к жизни. И сейчас я очень четко поняла, что после второго ребенка приходит такое понимание, что сколько Бог даст, столько и прекрасно, и Он даст столько э, ну, э, даже не то, что, что, что я могу это выдержать, или вынести, или воспитать, а самое главное Он ко мне придёт столько детей, вместе с которыми я смогу продолжать оставаться счастливой, наполненной, ресурсной, здоровой. И что жертва и материнство — это не одно и то же. И что материнство, оно только дополняет краски, которые есть в моей жизни, да, яркие. И, и это такой особенный просто период. Замечательно. Вы знаете... А сейчас мама ваша, она жива? Мама сейчас жива, она, э, у нее сейчас онкология, э, вот, э, и на самом деле это тоже такой был для нас сложный период. Несколько лет назад мы узнали, что у нее онкология, причем это сразу была. Ну, когда, э, когда нам сказали об этом, когда она узнала об этом, это уже была четвертая стадия. И от нас отказывались все, ну, от мамы отказывались все клиники, всего несколько есть клиник в России, которые с этой проблемой работают. И тогда я как раз начала, вот, ну, для меня это был тоже большой запрос на, на то, чтобы активнее начать смотреть свою сторону, в сторону, задавать вопросы себе. И потом мы нашли... Я благодарю чудесную организацию, которая называется ⁇ Волонтеры-медики ⁇ Они, ну, благодаря им мы в том числе нашли место, где не отказываются да, там, от пациентов. Сейчас мама жива, она, ну, работаем над тем, чтобы она пришла в себя и чтобы восстановила свое здоровье. Я, пройдя ваш марафон, я искренне верю, что это возможно и что... Ну, у меня нет для этого сомнений. Другой, конечно, вопрос, что тут для меня было сложно занять позицию уважения к ее выбору. И вначале мне хотелось нанести пользу. И сейчас я с уважением да, отношусь. София, вот знаете, вы нам принесли очень важную тему. И именно через свою маму, в том числе. То есть сегодня, друзья, вот, уважаемые зрители, мы с вами рассматриваем вообще-то судьбу двух женщин, матери и дочери. И вот то, что София рассказала о том, как мама старалась для них, как она, несмотря на трудности того периода жизни, это был все-таки непростой период и в общем, шесть детей — это не просто. Она сумела и, и девочку держать в красоте, и много чего вложила. То есть это, во-первых, пошлём глубокую благодарность такой матери, которая вот так проявила себя в жизни. Пусть наши энергии, наши слова благодарности пойдут ей в помощь идут ей в развитие. <смех> Это первое. А второй момент, что надо понять, почему же она при таком, при такой отдаче, почему она вдруг вот все-таки заболела и причем болезнью, которая уводит из жизни. Почему ее душа выбрала путь уйти из жизни? И вот здесь надо, я думаю, увидеть, наверное. То, что она все таки материнство подняла на большую высоту, чем женственность, чем состояние женщины. И, вот Софья, вы подтверждаете это, что она, в общем-то, в первую очередь была мамой, вторую очередь была работницей, наверное, работала много. Да, да. Вот. И третье, только на третьем месте она была женщиной. И вот э, такой перекос э, в системе ценностей, такой перекос мировоззрение он как раз и привел э, вот к такому результату, то что по, таки, по таким заслугам мама шестерых детей подняла на ноги и вложила все, она не должна страдать, она должна жить счастливо. Но в том случае, в том случае, если в ней все-таки не нарушена вот эта система ценностей, если она все-таки остается в первую очередь женщины и вот этот вывод мы должны взять из этого опыта из этой жизни, которую нам рассказала Софья, ну и самой Софье тоже нужно тоже понять, что не количеством детей определяется материнство, да. а качеством ее жизни в первую очередь, да. уважаемые зрители наши. Качеством жизни самой женщины определяется ее путь, оценивается ее путь, а не количеством детей. И вот это очень важно. И качеством жизни именно как женщины. И вот мы говорим о ресурсах, о ресурсах материнства. Так вот, самый главный материнский ресурс, самый главный материнский ресурс, это женственность. То есть если женственность у матери при любом количестве детей. Один или много. Если эта женственность стоит на первом месте. То женщина всегда будет в ресурсе. Она всегда будет активна. Она всегда будет интересной, Потому что она многое будет делать для себя. Соответственно она будет интересна. Она будет творческая, Она будет радостной. Она будет счастливой. И уже это вот это ее состояние через материнство будет передаваться детям то есть вот принципиально на такой поворот должен произойти в сознании уважаемые наши зрители поймите женственность это главное а материнство только часть этой женственности вот если мы это уясним за все вот наши за весь наш марафон посвященный материнству то это уже одно даст много. Вот Софья, как вы вот э, э, пришли к такому пониманию, ли пришли, ли и как пришли, вот расскажите. Да. Вы знаете, для меня это на самом деле было большим открытием. Казалось бы, все на самом деле. Ну, когда я у, у, у, у, прочитала у вас эту информацию, мне показалось, это ведь логично очень. И, э, ну, потому что если Женщина, женщина делится тем, чем она сама наполнена. Если она наполнена усталостью, напряжением, обидами, то она не может делиться любовью, потому что ну, есть вот, вот, вот эти факторы. И для меня это было большим открытием, и я только иду к тому, чтобы э, поставить женственность на первое место да, э, и понять, что я сама создаю пространство окружающее меня вот. но э, действительно я стараюсь сейчас каждый день задавать себе такие вопросы как что меня порадует а из какого мотива я действую здесь из как бы э, ну не в ущерб ли себе я здесь действую да, выбирая что-то для себя и это знаете это в каждом каждом моменте ежедневно, это выбор каждого дня. То есть это не просто, что я сегодня решила так для меня, сейчас это выбор каждого дня. Каждый день выбирать в первую очередь себя, свою наполненность, свою ресурсность. И я действительно, э, ну ко мне пришло такое очень глубокое сейчас осознание, что самое лучшее, что я могу сделать для своих сыновей, э, это быть счастливой, быть ресурсной, быть э, здоровой, э, иметь большое количество энергии. И я стала внедрять этот принцип в мелочах. Я, например, поняла, что... И, кстати, мой младший сын меня этому очень сильно учит, потому что у меня очень легко прошли роды, я, и он такой очень спокойный мужчина. И ему сейчас на днях исполнится полгода, но он меня уже каждый день этому учит и показывает, что ему не нужна от меня жертва, что, что он счастлив и спокоен, когда я счастлива и спокойна. И поэтому я научилась выстраивать свой режим дня таким образом, чтобы... Я ну, максимально отдыхала, при этом успевала, да, в общем, максимально сохраняла свою энергию, женственность. И для меня еще большим открытием было, когда я посмотрела внутрь себя и поняла, у меня ну, не сложились первые отношения, и э, мы, развелась я с мужем, и у меня были обиды, и когда я, быть честной с собой еще очень важно, для меня это было важным открытием, стать честной с собой в этом смысле, когда я посмотрела внутрь себя, я поняла, что когда у меня появился сын, я вот так напряглась, съежилась, отвернулась от партнера, и обернулась вся, но даже не, на самом деле, если быть честной с собой на 100%, то каждая скажет себе, что не, даже не то, что я к ребенку повернулась, даже не в этом дело, а что я просто как бы закрылась от мира, мне стало, ну, я вошла вот в эту ролевую модель мамы-героини, и поэтому для меня вот это было, наверное, очень большим открытием, и понять, что каждое, каждое мое действие, каждый мой выбор в моменте, он создает мое состояние, настроение. Когда с утра я выбираю, вечер, начиная с вечера, когда я выбираю лечь пораньше спать для себя, потому что ну, это принесет мне энергию. Когда я утром выбираю встать пораньше и потратить время на процедуру ухода за собой, да и не искать оправдания, почему у меня не хватает времени с двумя детьми, да, там и так далее, а найти, просто поставить для себя такую задачу. Еще один момент очень важный, я, я женщина, которая умеет делать. Я всегда была суперактивной, была председателем в студенческом совете университета, руководила сменами лагеря детского, в общем, было много всего, я, ну, ставить цель и идти к ней, это прям я могу. И для меня, и когда я прочитала ваши книги, я тоже думаю, ну, мне очень хотелось поменять свою жизнь. Я так, что я буду делать? И в какой-то момент я поняла, что мне надо в первую очередь не делать, потому что делать я умею хорошо, мне нужно научиться быть. быть вот, ну, идти из состояния, когда я уже есть счастливая, наполненная, и это сложнее всего мне иногда дается, потому что... И даже подготовка к этому эфиру для меня была таким, вы знаете... Потому что вдруг я... Когда мне написали несколько дней назад, вдруг я думаю, а что я буду говорить Анатолию Александровичу? Вот он спросит, ну как? И я понимаю, что я в некоторых моментах снова убежала в действие, в делание. Я думаю, ну я хочу жить там... Другой уровень качества жизни я быстро поставила цель и начала делать действия. Я понимаю, что все таки я себя остановила опять и сказала, что нет, мне очень важно. Потому что когда я прихожу в это состояние быть, в первую очередь, то начинает в жизни твориться чудеса, и эфир с вами для меня этому большое подтверждение. Замечательно. Знаете, вот последняя фраза как раз ключевая. Когда женщина переходит в состояние быть, начинаются чудеса. Только она расслабилась, сразу чудо. Одно, второе, третье. Вот на вчерашнем, да, на вчерашнем, по-моему, эфире, вообще советую, милые женщины, посмотреть вам все эфиры, вот это наш пятый эфир уже с мамами, вы там найдете очень много полезного, очень много важного. Потому что разные грани из жизни, все жизненно. Вот это посмотрите. Так вот, действительно, когда женщина только расслабляется, только убирает цель, идет из состояния, вот в этом состоянии как раз и работает формула, чего хочет женщина, того хочет Бог. Реально, у нее начинают происходить чудеса. Замечательно. Но я сейчас, знаете, вот, Софья, я хотел бы вернуться к вопросу о вашей маме. все таки сегодня, как я сказал, мы рассматриваем вот так вот неожиданно, я не, не знал этого, судьбу двух женщин. И вот мама, такой маме, я думаю, которая воспитала шесть детей, родила и воспитала, ей нужно помочь. И я э, думаю, что ничего случайного нет. То, что она стала, осталась жить, это не случайно. Сейчас, я думаю, э, можно ей помочь и перейти в качественное новое состояние, здоровья. Э, э, у меня родилась идея, которую я вам расскажу, вы попробуйте ее реализовать. Mm -hmm. У вас шесть детей. Если каждый из вас, каждый из вас в течение дня несколько раз подумает о том, что мама, женщина, мама в первую очередь женщина, классная женщина, и, и благодарность высказать ей как женщине, не как матери, а как женщине. То есть, если каждый из вас, вас шесть человек, каждый из вас произнесет в адрес мамы, вот эти мысли свои слова, а кто-то позвонит ей скажет, мама, ты замечательная женщина, как я тебя люблю. То есть в ее адрес произнесет несколько раз вот это слово женщина, то представляете, какой силы будет посыл, какой мощью появится в ее адрес посыл женственности, который очень быстро позволит ей восстановить женскую составляющую которую у нее придавлено и вот эта женская составляющая будет как раз ее вести к выздоровлению вот это очень важный момент и прям поговорите со своими братьями сестрами пусть несколько раз в день скажут вот эти слова это будут для нее волшебные слова и одновременно таким образом, таким образом, все вы, все вы, дети ее, вы вырастите на этом. То, что каждая ваша мысль, каждое слово в ее адрес, вот такой вот жен, то, что она женщина, это будет поднимать вас, творить вашу более счастливую судьбу. Вот такой вам совет, такое предложение, такой инструмент. Пожалуйста, им воспользуйтесь. Благодарю вас, Анатолий Александрович, обязательно. Обязательно, да. Сейчас э, будет э, задача только э, переговорить со своими братьями и сестрами и всех убедить в этом, чтобы каждый день можете даже посылать им смс В э, каждый день посылать смс Не забыли маме, там сделать посыл. То есть, включите в это, потому что это ваши корни здесь нужно, нужно вкладывать будет она жить не будет но ваши эти посылы обязательно сыграют позитивную роль для нее для вас и для ваших потомков да да я понимаю друзья мои вот сегодня замечательный пример как материнство материнство не спасает человека а Материнство уводит из жизни. И это довольно часто. Мы просто не замечаем это, не связываем эти две вещи. Но если вы посмотрите внимательно, вот именно с такого ракурса, то вы поймете, как много ушло из жизни мам, как много мам страдает из-за того, что они, они в первую очередь матери. Пожалуйста, уважаемые женщины, зрители наши, не идите этим путем. Если у вас во главе угла материнства, имейте в виду, это проблема для вас и для ваших детей. Замечательно. София. И знаете, может Тогда. казаться кому-то, что это как-то ну, вот отвлечено, за уши притянуто, но на самом деле я хочу сказать, что у мамы, вот это. то есть она не болела, у нее более-менее все было хорошо, и она проверялась каждый год, профессиональная была проверка, и вот этот момент болезни совпал с тем моментом, когда, ну грубо говоря, вылетел из гнезда родительского младший сын, то есть все уже разъехались, оставался только младший сын, и а когда он закончил школу, неожиданно он решил поступать в Екатеринбург, а мама живет в Сибири, ну, в, в Иркутске, и э, вот совпало в некотором, в некотором смысле, вот это сразу не через пару месяцев, да. Это не совпадение, это закономерность. Ну, да, да, это да. как раз избыточное ее материнство. Вот, все вылетали, вылетали, ладно, еще она как-то. Но оставался последний ее надежда, что он будет рядом, и он тоже вылетает, и все. И она вот и здесь сработала, уже накопилось ее материнство. Настолько в большом количестве, что уже было несовместимо с жизнью. Да, и, я думаю, но... сейчас женщины не видят смысла, а что дальше? что дальше? Ну да. Вот замечательный пример, который вы нам сегодня принесли. Немного расскажите, пожалуйста, о марафоне. Что он вам дал? вообще, Как вы туда зашли и что он вам дал? Вы знаете, я вчера в сторис выкладывала краткую историю того, как я вообще познакомилась с вашим творчеством. И если в двух словах, то я сначала книги нашла, будучи беременной. Да? Но ну, я не знала, что вы активно ведете социальные сети. И когда сыну исполнился месяц, я нашла ваши социальные сети и сразу приняла решение записаться на марафон 90 шагов к здоровью. И вы знаете, для меня очень ценно, что он реально меняет мировоззрение. Это настолько глубокие практики, которые для меня просто удивительно, что они были так ну, доступны. На тот, так доступны вообще такие доступные цены, каждый может принять участие. И, ну, из таких самых ярких моментов, что понятно, да, людям чаще всего. Например, я к моменту, когда записалась на марафон, не могла ходить. У меня был, ну, мне больно было ходить. У меня был смещенный таз и так далее. и Я была искренне уверена, что я не обойдусь без остеопата, что мне нужно будет ехать, править, ставить тело на место. Я вам скажу, сейчас ребенку полгода, я прекрасно себя чувствую. Хожу, бегаю, играю в догонялки со старшим сыном. Я не была у остеопата, не была у массажиста, по я обязательно к ним обращусь как-нибудь, но у меня нет сейчас такой потребности. И еще я отказалась легко, на удивление для себя, от мясной пищи. И и многие э, могут не понять, скажут, ты же кормишь грудью ребенка, малыша. А я вижу, что для него, то есть по нему точно не скажут, что он не доедает, да, и он здоровый, розовощенкий, э, счастливый ребенок. И я себя стала чувствовать лучше, и даже мои анализы улучшились. Это вообще на самом деле для меня совершенно удивительно. Несколько месяцев я уже не ем мясную пищу. И техники каждая, они вносили вот вклад в это состояние. И я даже сейчас, когда я, например, ну, во-первых, каждое утро я делаю самомассаж, делаю дамкрат, да, и а, другие, другие техники, делаю аффирмации. И даже сейчас, когда, например, я чувствую, что всякое бывает, устала, да, немножко и так далее, я знаю, у меня есть набор любимых техник, которые меня моментально приводят в ресурс, и это для меня очень ценно. Замечательно. Вы знаете, вот вы меня сейчас натолкнули на мысль. Наверное, вы знаете, что я закрыл этот проект, марафон, и, и больше не делаем набор на него. Но он действительно настолько сильный, настолько мощный, вот его прошли те, кто сразу поверил в это, пошел и действительно получил удивительные результаты. Практически все получили мощнейшее развитие своего здоровья. Но закончились те, кто осознавал, кто понимал ценности этого. И дальше мы вот там по несколько десятков человек мы решили уже не собирать, а нужно, потому что мы там ведем чат, там идет большое общение и так далее то есть большие ресурсные затраты. И я закрыл этот, этот вопрос, марафон. Но, уважаемые друзья, вот сегодня я вот сейчас пришла идея, я сейчас ее с командой обсужу, то давайте сделаем так. Если действительно у кого-то еще есть желание пройти марафон, вы, пожалуйста, пишите нам, в директ, пишите нам на сайт в Академию свою заявку, направьте заявку. Когда их наберется достаточное количество, чтобы это было нам действительно комфортно работать с таким количеством людей, то мы проведем еще один, еще один марафон. Так что давайте вот с сегодняшнего дня начинайте. У кого есть такое желание, я сейчас команде скажу, пусть они сделают рассылку соответствующую. И чем быстрее наберется количество людей, но это должно быть не менее сотни человек, тогда это очень мощный коллективный процесс он же еще связан влияет тем что он коллективный процесс вот то мы тогда его э, запустим и желающие пройдут этот э, замечательный марафон Софья, благодарю за замечательные такие результаты и в жизни и э, э, вот, но еще один момент хотел э, выяснить вот вы сказали даже в подростковом в юношеском возрасте вы не хотели замуж и не хотели детей. Как же так получилось, что у вас в таком молодом возрасте уже двое, двое детей? Как, как произошла вот это вот, произошло переключение в сознании? Вот этот момент, расскажите, пожалуйста. А, вы знаете, я вам хочу сказать, что на самом деле я пришла к своей цели. Я не замужем на данный момент. Я, ну, кто поставил цель, тот к ней придет. Сейчас а, я ну я говорю что я делаю только первые шаги и э, э, меняю сейчас сознание но э, я поняла что это было э, не мое внутреннее Час, часто у детей мне кажется и у, у меня точно так было когда ты просто э, видишь пример чего-то и э, оно это что-то тебе не нравится, кажется болезненным и так далее. И ты ассоциируешь, вот как я ассоциировала замужество с какой-то жертвой, с, какой с какими-то проблемами. Я думаю, что это шло оттуда, и потом я поняла, что это совершенно не так. И на самом деле буквально на днях я осознала это, у меня очень сильная мысль такая появилась, что оказывается всегда в моем окружении все мужчины, они очень сильные, и они очень, у них очень выраженные хотя бы какие-то мужские, ну, часть мужских качеств, но выражены настолько, очень сильно, у меня очень сильный папа, и, кстати, он первый был, кто рассказывал нам, детям своим, например, о пользе самомассажа, того же самого, но э, и других разных практик. Он много изучал духовную литературу, и он в этом плане невероятно талантливый человек. Но так как у нас были обиды, мы для себя закрывали всю эту информацию. И, и я реально, я, знаете, я была в какой-то шорах, как, э, как лошадям закрывают, да, э, не зря, наверное, я лошадь по году. И я не видела как много вокруг меня чудесных, проявленных мужчин, очень сильных, и я в них это не видела. И, и поэтому мне казалось, что я настолько сильная, что рядом я никогда не найду такого мужчину. То есть мне либо придется приседать, либо мне придется, и поэтому мне не хотелось очень долго замужества. На днях я перешагнула черту в свои... 10 раз по 30, мне исполнилось 30 лет в ноябре, и я чувствую, что это для меня новый этап, и я понимаю, что сейчас я вижу уже мужчин, вижу, какие они чудесные, и у меня внутри поселилось желание и внутренняя уверенность построить очень ну, развивающие, счастливые внутренние отношения. Она появилась буквально недавно, и я иду... Вот в этом направлении. Понятно. То есть желание создать семью появилось позже, чем появились дети. Да, да, да, да, да. И знаете, я же искренне была уверена, что дети появлялись как бы типа, знаете, что я не планировала. На самом деле сейчас я понимаю, что э, э, с каждым ну с появлением моих сыновей это были такие ступеньки, этапы необходимые, которые моя душа сама просила и которые мне тоже помогают двигаться в нужном направлении. То есть и, вы и, и через материнство получается приходите к жизни. Да, к да, семье. да, да. К сожалению, я это, наверное, не очень правильно, но в любом случае это ведет меня и Ведется сейчас в женственности, и сыновья, и сыновья у меня тоже очень сильные, очень проявленные мужчины с рождения, они даже кричат басом, и, и они, ну, я понимаю, что с, если я с ними не буду женщиной на 100%, то, ну, это, то есть, воевать с ними бесполезно, а Понятно. вот быть женщиной, и тогда происходят реально и в отношениях с ними чудеса. Правда? Замечательно. Друзья мои, наши зрители, смотрите, какие неожиданные повороты. вот В наших эфирах вообще с каждой женщиной происходит просто уникальные открытие, откровение, уникальный опыт. Желаю вам просмотреть все наши эти прямые эфиры с женщинами, посвященных материнству. Кстати, сообщу неожиданную вещь. Еще У нас еще будут эфиры, с мамами. Но в день как раз, в день мам мы проведем два эфира с мужчинами. Ой, как это замечательно. Посвященные дню мам. Такую оригинальную композицию мы выстроили. Поэтому, друзья, заранее приглашаю вас просмотреть все наши эфиры. И вот итоговые, когда мы будем с двумя мужчинами в разное время будем общаться именно по поводу мам. Послушайте мужчин по поводу материнства. Это очень ценно. Да. Так вот, я сейчас возвращаюсь к Софии. Смотрите, какие повороты. Это вообще уникальный момент, и она, главное, осознает это, что через материнство ее как раз вели к женственности. И что очень важно, она это осознала и реализует. Многие... Да, идут таким путем, вот через материнство их направляют к женственности, к семье, но они этого не сознают и не достигают результата. А Софья осознает, и она обязательно достигнет результата. Обратите внимание, как она строит отношения уже с маленьким, даже с полугодовалым, полугодовалым мужчиной. То есть, супер. Я, я уверен, у нее обязательно будет счастливая семья. Благодарю, благодарю София, за замечательный эфир. Поклон вашей маме. Сделайте, пожалуйста, вот то, что я попросил. И желаю вам постоянно растущего счастья. А вам, наши зрители, я желаю учиться на этих жизненных примерах. В нашем пространстве, в Академии, мы всегда, всегда идем только от жизни самой. Мы ничего не придумаем. У нас не голая теория. У нас есть теория, но она построена на жизни. И мы гарантируем счастливую жизнь. Мы ходим по счастливой стороне жизни. Благодарю вас. Благодарю вас, Анатолий Александрович, за невероятный эфир, за знакомство, за возможность. И истина, чего хочет женщина. <см promise> Я очень хотела лично с вами познакомиться и... Даже записала это в свой дневник благодарностей эту мечтой. Вот, собственно, она случилась. Спасибо. Замеч... Благодарю. До свидания. До свидания.